Здравствуйте, уважаемые партнеры! Давайте проверим звук и картинку. Поставьте мне пятерку с плюсом, если меня хорошо видно и слышно. Угу, вижу. Вижу, пятерки с плюсом пошли. Спасибо. Итак, уважаемые партнеры, на календаре сегодня 28 ноября 2017 года. Московское время 12 часов дня. В эфире вебинар «Новости TaxFone". Сегодня в вебинаре принимают участие партнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Людиного, Мурманска, Казани и Оренбурга. Вебинар мы ведем из главного офиса в Москве. Я Тимур Чукмарев, ведущий вебинара. По традиции мы продолжаем рассказывать о том, что делает компания, и отвечаем на вопросы, которые чаще встречаются в почте чатах вебинаров. Сегодня в выпуске. Этапы развития компании. Как правильно действовать сейчас? Игорь Вороничев, директор по развитию сети. Кейс от практика Виталий Найденов, город Оренбург. Часто задаваемые вопросы. Статистика. Ответы на технические вопросы о приложении. Евгений Княжев, сотрудник информационного департамента. Позвони мне, позвони. Принципы работы службы поддержки пользователей. Екатерина Крупкина, руководитель службы поддержки пользователей «Таксфон». Что надо сделать, чтобы наш бизнес поскорее помог каждому партнеру и каждому пользователю изменить свой уровень жизни? Надо знать этап развития компании и понимать, как правильно действовать именно сегодня. Об этом расскажет Игорь Вороничев, директор по развитию сети. Игорь, включай микрофон. Друзья, доброе утро. Будьте добры, от 1 до 10, как видно и как слышно. Благодарю, благодарю. Вы хорошо видите, хорошо слышите. Ну что, здорово. Сегодня, к сожалению, я вещаю не из офиса компании, а из своего собственного офиса. Но это не мешает нам быть всем вместе. Самый важный вопрос, который задают сейчас партнеры, ну самый частый вопрос, который сейчас партнеры задают, это когда же будут документы. Когда будут документы на долларе, когда будут документы вообще связанные с деятельностью компании. Как вы помните, если вы были на прошлом вебинаре, Ольга Захарова выступала, и она сказала, что на подготовку документов нужно порядка двух недель. Поэтому компания планирует, еще раз хочу подчеркнуть это слово, что планирует, что на следующей неделе, на следующем вебинаре юристы выступят и, соответственно, уже доложат вам, какая работа проведена, и, возможно, расскажут когда документы будут уже конкретно готовы, может быть, даже они будут уже готовы. Поэтому проявляйте терпение, не трепите нервы друг другу и, естественно, техподдержки, потому что это бесконечный, бесконечный один и тот же вопрос. И как раз вот на эту тему я хотел бы сегодня несколько минут буквально с вами поговорить. Вопрос очень простой. Кто из вас зачем пришел в компанию? Вот такой простой вопрос, на который многие, может быть, даже не знают ответа. И самое главное, может быть вы сможете ответить, так, сейчас связь есть от 1-10, написали пропала связь, Артур Маулик написал, связь есть, хорошо. Итак, кто же зачем пришел в компанию, друзья, можете в чате написать об этом и напишите, что является для вас основным предложением от компании, потому что многие, может быть, не совсем понимают, что является основное. Вот видите, тут написано за пассивным доходом, за построением сети, развивать продукт на рынке, создать сеть партнером, дальше создавать сеть водительских структур. Ну, и кто Виктория Тараненко классно понимает, вот такой самый, наверное, развернутый ответ. Итак, надо понимать, что компания TaxFone, она имеет линейный бизнес. Это тот самый бизнес, который работает на земле, работает в реальном секторе экономики. Причем в том направлении, где реально крутятся очень большие деньги. То есть основным продуктом компании является лицензия, основным продуктом компании является лицензия на создание своего собственного бизнеса, на использование программного вот обеспечения, на перепродажу лицензий. Вот это очень важно пони понимать. И в компании есть несколько направлений, где есть деньги сейчас и где будут деньги в дальнейшем. Вот есть, на мой взгляд, три варианта извлечения. Для себя выгоды из сотрудничества с компанией TaxFond. То есть здесь есть программа лояльности компании. Ну, по сути дела, мы называем это маркетингом, как ее можно называть. Кстати, чтобы вы понимали, есть программа лояльности практически у всех крупных компаний. Ну, давайте возьмем компанию Теле 2, например, и вы поймете, что если вы. Исп... Э, используете программу лояльности Теле2, то вы, продавая сим то потом претендуете на то, что э, Теле2 будет постоянно вам выплачивать процент с каждой абонентской оплаты того человека, кто, кому, кого вы подключили к Теле2. Это называется программа лояльности. Все очень просто. Здесь у нас она намного мощнее, она намного шире, и здесь задействован даже бинарный маркетинг. <косых> Поэтому как вот здесь пишут, построить партнерскую сеть, выгодную потребителям, получать доход. Так. Поэтому нужно понимать, что в настоящий момент самые большие деньги, самые большие выгоды каждый партнер может получить, именно используя программу лояльности. Конечно же, здесь есть деньги в таксопарках, но это будет чуть позже, и нужно с таксопарками, со своими таксопарками, не бежать к, таксопар... к владельцам таксопарку прямо сейчас, пока не будет конкретного предложения от компании, вот. а работать со своими таксопарками, и это наиболее выгодно. То есть строить свою сеть водителей. Но не нужно время все свое тратить именно на водителей. Не нужно время тратить свое только на построение партнерской сети. Вот сейчас есть два направления, основные направления. Это направление... Продажи лицензий и направление построения водительских структур. Сейчас денег для каждого из нас больше всего, так как мы приходим в бизнес, а в бизнес за деньгами, больше всего денег в направлении продажи лицензий. Так делайте это, продавайте лицензии, зарабатывайте. И, конечно же, нужно параллельно выстраивать водительские структуры, рекомендуя людям это приложение. Тем более, что каждый человек, который скачает это приложение по вашей рекомендации, появится в вашем дереве приглашений, вы сможете сделать ему звонок, поговорить с ним, задать вопросы, может ли этот человек, может быть он заинтересован в извлечении прибыли. И тогда дать ему информацию, ну, например, пригласить на вебинар или дать запись вебинара, и вполне вероятно он станет вашим партнером. Смотрите. Поэтому вот надо копать, копать в том направлении, где деньги есть. Так наиболее выгодно всегда. Иногда партнеры говорят, я не буду строить себе структуру до тех пор, пока не будет то-то, то-то, то-то. Такие люди были и на моменте старта компании, и на моменте, когда была небольшая задержка с выходом приложения для iOS, с обновлением и так далее. Скорее всего, это просто люди, которые находят для себя какие-то отговорки. И такие люди всегда будут. Но вы поймите, это равносильно, что если вы начали строить дом, вам нужно выстроить фундамент. И вот фундаментом вашего бизнеса является на сегодняшний день ваша партнерская сеть. Ваша первая линия, ваша вторая линия, это фундамент вашего бизнеса, как фундамент в доме. А теперь представьте себе, что вы как строитель, вам привезли цемент, вам нужно заливать фундамент, а вы начинаете ковыряться, вы начинаете плакать и говорить о том, что вы не будете заливать фундамент, пока не завезут окна, крышу, пока кирпичи не завезут. Ну, все должно идти последовательно. Поэтому компания очень активно работает в направлении подготовления юридических документов. И надо просто понять, что иногда для того, чтобы штамп в паспорте поменять, нужно прождать 2-3 недели. А здесь идет увязка сразу нескольких компаний. Швейцарская компания, компания, которая представляет наши интересы на российском рынке, компания а, МПК и так далее. То есть нужно увязать это все едиными документами. Соответственно, более того, даже штат юристов расширяется. только те люди, помните о том, что только те люди, которые на этапе старта, на этапе начала движения верят и самое главное действуют, они получают самые большие выгоды, и я уверен, что каждый из вас, кто приходит на этот вебинар, именно тот человек, который способен действовать прямо сейчас, ведь вы же ничего не ждете, вы интересуетесь, новостями компании, и вы идете на этот вебинар для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. Так вот, друзья, как мы уже с вами проговорили только, что деньги есть в нескольких направлениях. Это в программе лояльности, для большинства из вас это самое, наверное, интересное на сегодняшний день, в своих личных таксопарках, ну и, конечно, в долевом участии. Но так или иначе, это шикарный бонус от компании, который каждого из нас, причем хотим мы этого или не хотим, делает инвестором. Вы пришли в бизнес, и одновременно компания просто сделала вас инвестором, и вы в дальнейшем будете получать дивиденды. Теперь следующий момент. Ведь есть люди, которые уже сейчас, вот прямо на этом этапе, <coughs> действуют прямо на земле. Эти люди... Методом проб, методом возможно даже где-то ошибок, создают те самые бизнес-кейсы, которыми уже совсем скоро каждый из нас, и я в том числе, сможет воспользоваться. Мы вам уже рассказывали на нескольких вебинарах, в том числе и на том вебинаре, на прошлом и на позапрошлом вебинаре, о том, как движутся дела в Хабаровске. Туда, там подключаются еще таксопарки, там подключаются еще больше машин. Сейчас их более 300. И там отрабатывается своя тактика. Прорабатывается одна из схем. Сегодня и у нас есть еще партнеры из Оренбурга, которые готовы поделиться своими наработками еще одной схемы. И они уже прямо сейчас это сделали. Не то, что планируют, они это уже сделали. Поэтому я хочу представить вам, Представителя Приволжского федерального округа, человека, который строит бизнес прямо на земле, человека, который на практике внедряет все свои идеи, идеи, связанные с компанией Таксфонд. Я хочу представить вам Виталия Найденова, город Оренбург. Виталий, подключайся и тебе слово расскажи, что ты сейчас делаешь у себя в офисе. Расскажи, что люди могут прямо сейчас применить из твоей практики. Из нашей практики, как меня слышно, нажмите пятерочку. Отлично. Хотелось бы поделиться с вами нашей практикой то, что делаем мы для развития компании, для развития нашего города. Первым делом мы объединили всех партнеров в рамках города, и как это позже показал, не только в рамках города, к нам присоединились партнеры из Орска, из других городов. Из Санкт-Петербурга прилетел на данный момент один из партнеров, зовут его Виталий Торопчин, многие его знают. Мы запустили единый офис по э, приему и обработке заявок диспетчерской службы таксфон в Оренбурге. И работаем э, на данный момент по системе краудфайтинга, просто объединяясь и делая то, что мы можем, пока компания э, делает свое дело. Мы делаем свое на земле. Э, буквально 23 числа состоялся бизнес-форум, мы на нем э, Провели презентацию бизнес-класса для бизнесменов, нашли постоянных клиентов. И на данный момент времени, сегодня у нас первый день был запуск диспетчерской службы в городе. Мы в ручном режиме закидываем заявками наших водителей, которые есть в приложении. Это делается простым способом. Через мобильное приложение. Просто наши водители были предупреждены, что будут несколько диспетчерских служб со своим названием как заказчик осуществлять эти заявки. Поэтому на данный момент времени мы готовы к тому, чтобы поделиться своим опытом, что мы сейчас делаем. Мы это делаем в режиме онлайн в Вайбере, в ВКонтакте. И, соответственно, вы можете повторять наш опыт в своих городах, объединяясь с партнерами. Соответственно, мы используем на данный момент времени все возможные платные и бесплатные способы. Это взаимная реклама с компаниями, это перевозки компаний на взаимной рекламе, на каких-то дополнительных моментах, где мы смогли договориться. То есть мы ищем все возможные способы, чтобы о компании TaxFond в городе заговорили, ищем партнеров, действующих не только, кто вступит в сам проект, но еще с кем мы можем параллельно работать и предоставлять услуги для наших водителей. То есть объем работы очень большой. И, соответственно, мы готовы э, рассказать вам, как вы можете сделать это в своем городе. Так что мы всегда открыты и благодарим вас за помощь и поддержку, которую вы оказывали. Мы поехали! Всем привет! Мы рады познакомить вас с диспетчерской службой TaxFone, которая работает в штатном режиме. Сегодня первый рабочий день. Мы работаем через мобильное приложение, распространяя заявки в ручном режиме. Пока будет готов личный кабинет, наш город спокойненько едет. Для вас мы показываем, как это примерно происходит в ручном режиме. Список водителей, список адресов. На данный момент мы работаем по корпоративным заявкам. Сейчас мы вам покажем, как это подробно все выглядит. Виталий, здравствуйте. Здорово. Мы хотим уехать, к примеру, с улицы монтажников и на автомобилистов. Покажите, как осуществляется эта заявочка. Улица монтажников на автомобилистов. Все это, соответственно, проговаривается диспетчером вслух. Как принимается стандартный заказ. Какой дом? Ну, давайте дом 2. И, соответственно, мы увидим, как это выглядит вообще для всех остальных. Уж дом 2, да? Да. Это у нас обычное наше работающее приложение. Водители сейчас на линии. И ждут заявочку, так, нет, заявочку Смотрите, заявочку у нас оформлена от диспетчерской, от диспетчерской службы Urban Wheels Все водители видят, что это диспетчерская служба а Таким же образом приходит из трех Разных действующих служб Заявка Так что присоединяйтесь к нам и мы поедем все дружно. Это был краткий экскурс, видео того, что мы сделали, как это произошло у нас. С удовольствием, если у кого-то будут вопросы, пишите, мы ответим. На данный момент мы просто продолжаем работать и помогать другим регионам, после того, как мы полностью здесь все сделаем. Спасибо, Виталий. Отключай камеру и микрофон. Спасибо, Тимур. Спасибо, вы просто Так, Уважаемые партнеры, хочу, хочу вам напомнить, что у компании TaxFone а, на сегодняшний день существует три официальных источника информации, которые вы видите у себя на экране. Это сайт компании «Народная.Такси», а, вебинар «Новости TaxFone», который проводим по вторникам в 12 часов по Москве. И наш YouTube канал, адрес которого, название, вернее, которое вы видите у себя на экране. Подписывайтесь на канал, смотрите видео на нашем канале, делитесь нашими видео на своих страничках в социальных сетях и отправляйте своим друзьям. Идем дальше. Так, значит приложение Taxfon, уважаемые партнеры, с каждым днем становится все более привычным популярным инструментом для пассажиров и водителей. Мы искренне благодарим партнеров, которые присылают нам свои предложения и замечания. Наши специалисты продолжают совершенствовать приложение TaxFone. За процессом следят многие, но лучше всех Евгений Княжев, сотрудник информационного департамента. У него, как обычно, ответы на часто встречающиеся вопросы. У него статистика. Евгений. Ты в эфире. Подключайся. Добрый день, уважаемые партнеры. Как меня видно, слышно? Прошу поставить оценочки. Да, вижу, все, прекрасно. Меня слышно. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о статистики, которые нам удалось собрать за последние три недели. Мы посмотрим на динамику развития нашего приложения. Ну, и я в конце постараюсь ответить на некоторые ваши вопросы, которые мне присылают. Итак, за прошедшую неделю, за прошедшие три недели, у нас вышло три обновления для приложения, под операционной системой iOS и 5 э, обновлений для приложения э, под операционной системой Android. Всего, как вы видите на экране, под iOS у нас было 12 обновлений, под Android немного больше, 17. За последнюю неделю у нас было одно обновление, Сегодня надо сказать, что приложения для Android и для iOS немного отличаются друг от друга, но ну, не в плане дизайна внешнего вида, а в плане функционала. Например, как и было обещано, мы внедрили в приложение под iOS кнопку навигации для водителей, тестировали ее в течение недели и думаю, что в ближайшие дни у нас появится э, вот эта кнопочка навигации и в приложении под Android. Так что ждите ближайшие дни обновления для Android, и там появится должна появиться кнопочка навигации. Следующий момент, который хотелось бы вам рассказать. Это самые, пожалуй, впечатляющие цифры. Если мы говорили три недели назад, что у нас более 25 тысяч человек пользуются, скачали и пользуются приложением TaxFone, то на сегодняшний день... Это более 74 тысяч человек. Для iOS было скачено примерно 13, более 13 тысяч раз наше приложение, а для Android уже более 61 тысячи. Значит, Валерий Нижний Новгород спрашивает, почему не предупреждаете об обновлениях? Видите ли, друзья, дело в том, что любое мобильное приложение – это живой организм это живой организм, и он постоянно меняется, он постоянно совершенствуется. Вообще в поня... для приложений мобильных нет такого понятия, как абсолютно готовый продукт, конечный. Да? То есть всегда есть что улучшать, есть что изменять, поэтому приложения всегда, постоянно совершенствуются. Если вам трудно следить за обновлениями в Play Market или в App Store, Пожалуйста, установите настройки для нашего приложения, чтобы оно обновлялось автоматически. Такое возможно. Это, в общем-то, функция по умолчанию во многих смартфонах. Вот. Поэтому приложение у вас будет обновляться автоматически и сразу, как только будут выходить новые версии. Вот. Ничего специале. Как часто надо обновлять? Но вручную обновлять, еще раз говорю, ничего не надо просто установите автоматическое обновление и у вас оно будет происходить постоянно сразу как только выйдет новая версия оно... да, если уж у вас стоят настройки что вы не хотите чтобы автоматически обновлялось, ну хотя бы раз в пол недели проверяйте обновление или раз в неделю этого вполне достаточно Uh, следующий момент. Это сколько у нас заказов. На три недели назад мы озвучивали цифру в три с половиной тысячи заказов, которые у нас прошли в системе. На сегодняшний день это уже более десяти тысяч. То есть более шести с половиной тысяч заказов прошло за прошедшие три недели. Это примерно, ну если брать чисто линейно, то э, получается чуть больше 2000 на заказов в неделю. Увеличилось и количество водителей на линии, э, которые у нас сегодня есть. Мы взяли всю цифру вот с момента, как вышел новая версия приложения, сентября, и по сегодняшний день мы посчитали. Э, если, э, скажем, три недели назад у нас где-то было около 220 водителей в среднем в день, нашим приложением пользуются, то сегодня эта цифра выросла до 500 водителей в день, в среднем. Если говорить об абсолютных цифрах, то примерно от 1000 до 2000 водителей находится у нас в приложении каждый день. Единовременно, единовременно у нас в приложении находится постоянно не менее полутора тысяч человек. Как вы знаете, вот в связи с такой большой, с увеличившейся нагрузкой, нам пришлось перейти на новый тарифный план в сервисе Google Maps. последнюю неделю мы его тестируем и, в общем, все пока работает прекрасно и Google Maps и наши приложения прекрасно справляются с потоком который необходим для постоянной работы нашего, нормальной работы нашего приложения. Кстати, хотелось бы еще раз по многочисленным просьбам, нас часто просят, дайте, пожалуйста, и повторите, какие условия необходимы для того, чтобы приложение TaxFone работало стабильно. Вот сейчас вы видите на экране 6 технических условий, еще раз, да, стабильной работы нашего приложения. Итак, первое условие – это операционные системы ваших мобильных устройств. Android версии 4.1 и выше, либо iOS версии 8.0 и выше. Следующий пункт – это передача мобильных данных должна быть включена. То есть у нас мы обратили такое внимание, что на многих устройствах э, некорректно работает передача данных по Wi-Fi. Это в основном китайские устройства, э, которые сейчас у нас достаточно много на рынке. Э, вот это относится и к Xiaomi, и к Miyitsu, и э, AG-хэштег э, и так далее. Вот эти устройства они передают в основном данные только по мобильной сети. Но это как-то связано, наверное, с железом этих устройств, то есть с аппаратной его частью, совсем не с программой. Вот. Поэтому рекомендуем для стабильной работы приложения включать не только Wi-Fi, но и передачу мобильных данных. Но особенно это касается на улице. Понятно, что Wi-Fi есть на улице не у всех, но может быть у кого-то в машине. Ну тогда хорошо. А в основном, конечно, надо включать передачу мобильных данных для всех, кто выходит на улицу. Следующий момент. Третий пункт. Это у вас должна быть разрешена передача данных в фоновом режиме для приложения TaxFone в мобильных сетях. Это очень важный вопрос. В некоторых устройствах две, а то и три настройки находятся на самом устройстве для того, чтобы осуществить вот эту функцию. Где-то это режим энергосбережения, где-то это прямое указание на то, что приложение может работать в фоновом режиме и при выключенном экране. Поэтому проверьте, пожалуйста, каждое свое устройство, обратитесь к технической документации, чтобы вот эти все функции у вас работали. Следующий пункт. Функция энергосбережения отключена. Как я уже сказал, это... Одна из главных причин, почему приложение исчезает из фонового режима и, или причина, по которой вы перестаете быть видны нашим серверам. Следующий пункт, пятый. Это стабильный сигнал мобильной сети. Рекомендую не ниже 3G, то но ну, это гарантированно нужно не ниже 3G сигнал иметь, стабильные устойчивые у кого кто переходит в режим GPRS, э, то есть 2g значит вот у тех приложение не может работать нормально передачи данных не сможет осуществляться скорее. все-таки скорость э, мобильной сети очень важна. ну и конечно шестой пункт передачи геоданных должна быть разрешена то есть это gps или глонас э, сигнал он должен у вас обязательно осуществляться. Но при этом обратите, пожалуйста, внимание, на многих устройствах нет функции PS, а есть, скажем, функция AGPS. Что такое AGPS? Это определение местоположения пользователя по вышкам, по вышкам операторов мобильной связи. Это, конечно, тоже один из способов определения местоположение, но он, конечно, недостаточно точный, потому что для того, чтобы точно определить ваше местоположение, нужно как минимум, чтобы три вышки оператора мобильной связи вас ловили, ваш сигнал вашего телефона. Но такое бывает достаточно редко, особенно в загородных условиях, там одна максимум вышка иногда бывает для того, чтобы осуществлять передачу сигнала с вашего мобильного телефона. Ну, в этих условиях, конечно, точное определение невозможно. А, ну и еще бы я хотел одно условие, которое значит высказать стабильной работы, особенно в водительском режиме, который у нас вот этот момент всплыл недавно в связи с перерасчетом бонусных баллов по акции. А, это тот момент, что у многих Партнеров, которые переходят в водительский режим, профиль водителя не заполнен. Что значит профиль водителя не заполнен? В водительском профиле нет совершенно ни одного ненужного пункта. Если хотя бы один пункт у вас э, значит, не заполнен, в водительском профиле, то вы не сможете получать заказы. Соответственно, вы не находитесь в водительском режиме. Прошу на это обратить внимание. Но об этом подробнее, я думаю, расскажет Екатерина, которая будет выступать за мной, руководитель службы поддержки. Она еще раз обратит ваше внимание на этот момент. Теперь давайте перейдем к вопросам, которые поступили за эту неделю. Достаточно часто повторялись. Ну, понятно, что я не все вопросы озвучиваю, а только часть из них. Вот, но ну, наиболее часто встречающийся, скажем, вопрос: а если набираем в поисковике пассажирские перевозки? Таксфон появляется? Ну, мы проверили этот момент. Нет, не появляется, и, вернее, он может и появляется, но он на каких-то дальних страницах поисковых систем в первую очередь выходят по этому запросу данные о компаниях, которые осуществляют там автобусные перевозки. Ну, крупные, короче компании, которая занимается крупными пассажирскими перевозками. Вопрос. Заказываешь такси. Там есть класс машины. А если классы совпадают у пассажира и водителя, и он не видит, тут может быть несколько причин, почему это происходит. Но самое... Вероятно из этого, что у вашего водителя, который не видит вашу заявку, у него не заполнен водительский профиль. Еще раз повторю, водительский профиль должен быть заполнен полностью. Иначе он не только вашу заявку, но и вообще никакие заявки не увидит. Следующий вопрос. Люди много раз скачали приложение по моему коду активации. У меня сначала было начисление за это в приложении. Теперь все пропало. Как я могу рассказывать об этом пассажирам, если эти 10 рублей мне самой не пришли? Как еще мотивировать людей? Ну, э, Уважаемый партнер, давайте перейдемся для начала, почему э, у вас не начисляются 10 рублей. Мы проверили эту функцию многократно. Она работает абсолютно корректно. За каждую регистрацию в приложении вам по вашему коду активации вам обязательно начисляется бонусные 10 баллов вот. если они не начисляются то тогда э, тут надо смотреть э, не установили ли вы э, приложение под другим номером телефона если это так то есть у вас произошла смена номера телефона э, проверьте пожалуйста в вашем профиле у вас должен появиться другой код активации Честно говоря, значит, наше приложение не отслеживает номер у телефона на конкретном устройстве. Поэтому вы можете иметь на устройстве один номер телефона, а в приложении пользоваться другим. Единственное, что, конечно, вам этот номер пригодится, если вы решите там восстановить свой пароль, который забудете. Вот тогда, да, вам нужно будет устройство, на котором у вас есть номер телефона, под которым вы регистрировались в приложении. И еще меня смутил вот в этом вопросе один момент. Вы говорите о том, что люди много раз скачали приложение по моему коду активации. Не совсем корректно. Дело в том, что для того, чтобы скачать приложение, ваш код активации не нужен. Он нужен для того, чтобы зарегистрироваться в приложении. Поэтому скачать приложение, и сказать человеку свой код активации – это недостаточно. Нужно, конечно, быть, убедиться в том, чтобы э, ну, что, тот человек, который скачал э, приложение, он в нем зарегистрировался по вашему коду активации. Вот тогда будет все нормально, и 10 баллов бонусных вам будут начислены. Следующий вопрос. Нужны настройки ночной режим и звуковое оповещение при поступлении заявки? Так, звуковое оповещение при поступлении заявки сегодня есть, и оно всегда было. Прошу вас проверить настройки вашего устройства, чтобы значит, системные звуки имели достаточную громкость. Возможно, у вас выведена громкость системных оповещений. Что касается ночного режима, да, мы над этим вопросом думаем, и у нас есть в планах в новом... При дизайне приложения в новом уже э, варианте э, ночной режим э, должен появиться у нас. <свеч> <свеч> Прошу прощения. Вопрос. В приложении высокие цены стоят. Как скорректировать расценки? У нас в городе они немного ниже. Э, уважаемые партнеры, этот вопрос мы разбирали на совещании, на веб-конференции лидерской группы партнерской сети и соответственно все ваши лидеры они знают как это делается что нужно сделать для того чтобы скорректировалась цена в конкретном городе или в конкретном регионе поэтому обращайтесь к своим старшим партнерам, своим представителям региональным в лидерском совете и тогда в общем мы по их заявке сможем изменить э, цены. Что мы, в общем-то, мы регулярно делаем. Многие знают. А, Следующий вопрос: в звуковое оповещение бы добавить хорошее. Ну, хорошее, понимаете, это вообще вещь субъективная. Вот. Но мы постараемся в новом в одной из новых версий приложения. Сделать так, чтобы были в настройках различные способы звукового оповещения. Не, не только системные, но и мультимедийные звуки, чтобы проходили. И тогда, наверное, вы сможете выбрать, там, какой звук вы хотите при, получить при э, поступлении там, новой заявки. Вопрос. Когда будут попутные перевозки в приложении? Э, как я уже раньше э, говорил то попутные перевозки, алгоритм попутных перевозок у нас отработан. Другое дело, что в нынешнем функционале приложения это пока невозможно. Но после редизайна приложения, после э, того, как мы фактически выйдем на новую э, версию приложения, ну, мы, конечно, сделаем попутные перевозки, и они будут. Надеемся, что это будет скоро, но называть конкретные сроки я, пожалуй, поостерегусь. Вопрос: бизнес, эконом, VIP. Нужно это разделение отменить? Если по дороге будет, то и на бизнес может водитель взять как за эконом. Да, мы работаем над тем, чтобы в одной из новых версий приложения после обновлений, очередных у нас появилась возможность у водителя ставить в настройках профиля те пункты, которые он готов брать. То есть, тот те классы автомобилей, заявки, по которым он готов брать. То есть, конечно, водитель VIP класса, то есть бизнес-класса автомобиля, если он готов брать попутчиков на эконом классе или комфорт классе то он сможет установить себе несколько вот этих пунктов и будет получать эти заявки а разделение все-таки мы не отменим мы хотим сделать так чтобы все-таки пассажир мог выбирать себе тот класс автомобиля на котором он хочет ехать следующий вопрос каким образом пассажир может тратить баллы на поездки ну, очень просто. Когда начнется коммерческая эксплуатация, он сможет оплачивать своими баллами э, свои поездки. Вопрос. Возможно, се возможно сейчас оплачивать проезд бонусами? Нет, нельзя. Сейчас нельзя и не рекомендую вам это делать. Почему? Потому что эта функция отключена. И работает она некорректно сегодняшний день. Вероятнее всего при вашей попытке оплатить бонусными баллами с вас эти баллы будут списаны, а водителю они не придут. Вы должны понимать, что вот эта оплата баллами, она рассчитана на тот период, когда начнется коммерческая эксплуатация нашего приложения, когда водители будут платить за то, что они пользуются нашим приложением. Uh, вопрос как водитель получит мои бонусы в виде нормальных денег В виде нормальных денег он их и получит а вот uh, воспользоваться этими бонусными баллами для оплаты приложения он конечно сможет это будет тогда когда начнется коммерческая эксплуатация вопрос ждем абонентских платежей от водителей когда будут но ну, компании уже принято решение что вот абонентских платежей для водителей не будет по всей стране сразу, он будет происходить по регионально или по отдельным городам, то есть постепенно. Когда мы увидим, что в каком-то городе и водители, и пассажиры активно пользуются нашим приложением, мы там включим значит, коммерческую эксплуатацию и включим абонентские платежи. Но пока о сроках еще раз конкретно говорить не буду, потому что до этого времени, на мой взгляд, еще далековато. Вопрос. Пожалуйста, подключите Турцию. Невозможно получить код активации. Please. Дорогие друзья, Значит, на прошедшей неделе мы подключили к приложению города Кыргызстана. Буквально вчера города Молдовы. Поэтому и в Кыргызстане, и в Молдове можно не только уже значит, регистрироваться в нашем приложении, но и делать заявки, да, то есть подключать водителей. Также вчера мы подключили всю Европу, поэтому вот кто спрашивает о Турции, пожалуйста, посмотрите, Турция уже должна быть. Если она не появилась, значит мы ее добавим, напишите нам в службу поддержки, мы добавим Турцию. На этом э, вопросы у меня закончились. Единственное, что еще хотелось бы вам сказать э, и отметить вот какой момент. Значит, нас э, э, вернее, приходят отзывы о том, что из некоторых стран невозможно дозвониться до службы поддержки по номеру плюс 7800. Э, к сожалению, это не наша э, вина. Вот, это настройки э, операторов связи в конкретных странах, которые почему-то блокируют, э, в некоторых странах, еще раз подчеркну, не во всех, блокируют звонки на российские номера, э, начинающиеся с кода 800. Вот для этой цели мы в, на прошлой неделе включили возможность онлайн-звонка в службу поддержки через сайт ⁇ народная.таxi ⁇ Пожалуйста, обратите внимание, что на всех страницах этого сайта, в подвале, ну, в самом низу каждой страницы, есть номер телефона службы поддержки. И на главной странице сайта народные.такси э, есть телефон службы поддержки, выделенный желтым цветом в шапке наверху. Вот. Если э, нажать на этот номер, то у вас выйдет специальное окошко программы, э, которое позволит вам совершить звонок в службу поддержки, независимо от того, в какой стране вы находитесь. Единственное требование для того, чтобы этот звонок состоялся, вы должны разрешить в браузере, в своем браузере, через который вы смотрите и выходите на сайт, да, вы должны разрешить использование микрофона и динамиков. Вот. Ну и, разумеется, у вас должна быть установлена флеш. Flash. Вот. Тогда вы сможете совершить звонок прямо с приложения. Вернее, э, с нашего сайта. На этом э, я, пожалуй, закончу свое выступление. Всем спасибо огромное. Передаю слово ведущему. Тимур. Так, поставьте плюсики, как мне... Меня... Отлично. Спасибо. Евгений, благодарю за выступление. Ну что ж, уважаемые партнеры, пользуйтесь нашим приложением. Водители, принимайте заявки в приложении TaxFone. Пассажиры, выбирайте себе машинки и водителей в нашем приложении. Пользуйтесь приложением TaxFone. Две недели у нас работает круглосуточная служба поддержки пользователей TaxFone. Каждый, кто хотел. Уже смог позвонить днем и ночью по бесплатному телефону 8800. Кто-то срочно порядке решил неотложную задачу, когда подвело приложение. А кто-то получил ответ на вопросы, которые долго мучили. Сотрудник службы сотрудники службы набираются опыта, изучают тонкости нашего бизнеса и уже узнают некоторых партнеров по голосу. Какие принципы работы службы поддержки пользователей? Что можно узнать мгновенно? Какой вопрос требует времени для детальной проработки? Об этом расскажет Екатерина Крупкина, руководитель службы поддержки пользователей TaxFon. Екатерина, бери микрофон. Здравствуйте. Спасибо, Тимур. Если меня слышно, поставь, пожалуйста, восклицательный знак. Если видно, то вообще два восклицательных знака. Спасибо большое. Как звук на этот раз? Потому что на прошлом вебинаре, оказывается, было плохо меня слышно. Все хорошо. Улучшили качество звука. Благодаря Тимуру. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня. Перейду, наверное, сразу к работе отдела поддержки за крайнюю неделю. Не Я никого задерживать. Количество звонков у нас стало увеличиться. Тимур был прав, некоторых мы узнаем теперь по голосу, потому что есть у нас постоянные звонящие, вот прям есть даже такие, которые нам звонят ежедневно, обязательно в дневную смену и в ночную есть такие, может быть просто поговорить, но иногда и уточнять все-таки вопросы. Так что касается количества, за первую неделю, как вы знаете, я говорила, на прошлом вебинаре у нас было 230 звонков, на этой неделе порядка 300 Плюс-минус 10 звонков, у нас ведется статистика более точная. Вопросы изменились, я надеюсь, что это связано с тем, что какие-то вопросы мы уже закрыли острые. Перейду к самым популярным вопросам этой недели. Ну, естественно, в прошлый вторник и среду мы получили, получали активные звонки по поводу евродолей. Во вторник... Просто многие недоумевали, почему еще нет в личных кабинетах. Ажиотаж был большой, очень многие хотели купить, но пришлось потерпеть до среды, пока не появилась информация в личных кабинетах. И тогда, в принципе, все стихли, потому что, видимо, все поделись покупкой. Ну и, естественно, второй популярности вопросов на этой неделе – это списание баллов у водителей по акции. Как было известно ранее, да, что... Система насчитывала некорректно и в дальнейшем ожидали перерасчет. Перерасчет произошел в воскресенье, но, к сожалению, не все остались довольны после перерасчета. Мы начали, начиная с воскресенья, получать сразу огромное количество тоже тех недовольных, которые нам звонили и утверждали, что они выполнили все условия акции, выполняли их все дни, но у нас что-то с программой. Вот. Пришлось значит, всех записать, естественно, всех перепроверять, потому что мы думали, что действительно возможно, ну, все люди и те, кто составляет программу, даже программу перерасчета тоже человек, и может быть допущена какая-то ошибка. Хочу сразу сказать, что ошибки не обнаружены по абсолютно всем тем. Количеством звонкам, которые нам звонили, возмущались и прям доказывали, что все условия акции были соблюдены, были найдены те или иные несоблюдения условия акции. В 90% случаев оказалось, что даже не заполнен профиль водителя полностью. Значит, в принципе, люди не собер... ну, водители в данном случае не собирались брать заказы как таковые, а хотели просто по условиям акции, видимо, получить какие-то дополнительные баллы. И это не получилось. Они, ну, мы, узнав эту информацию, сразу по телефону уже начали многих осведомлять о том, что посмотрите, вот это, это и это у вас до конца оформлено или нет. Ну, вот, и многие уже сразу сказали, а, нужно было что, и это заполнять, или там, что еще, вот такие были условия акции. И, в принципе, сразу понимали, что, ну, да, тогда, наверное, мы были неправы. Но были и те, которые доказывали до последнего, и звонят до сих пор, и сегодня, и даже сейчас. Вместо того, чтобы послушать, быть может, вебинар и узнать, в чем причина и в чем проблема, люди дозваниваются, потому что хотят все-таки возмущения свои нам передать. Вот мы все-таки перепроверяем и каждый раз убеждаемся в том, что перерасчет произведен верно, как бы это для кого-то не было печально. Так, третий по популярности вопрос да. – это доли в вашем личном кабинете. Мы уточнили ответ на этот вопрос, потому что, как вы знаете, доступа в личный кабинет у нас нет. Этот вопрос нам нужно было уточнять. В основном спрашивали по вопросам подарочных далее, и доли, которые не отражаются, которые вы рассчитывали бы увидеть после купленного вами пакета франшизы. Вот на, этот, на эти вопросы могу, в принципе, тоже сразу ответить, и также и мы отвечаем, в принципе, в онлайн-режиме. Вот очень много, кстати, с подобными вопросами писем приходит. Видимо, не все еще знают, поэтому я еще раз озвучу. Подарочные доли будут отражаться позднее. Мы рассчитываем, то есть ожидаемое время 14 декабря, ну, во второй половине декабря, давайте не будем все-таки привязывать к какому-то числу, во второй половине декабря все подарочные доли должны быть начислены. Теперь, что касается тех долей, которые вы считаете тоже вам необходимо видеть, потому что уже куплен тот или иной пакет франшизы, но в рассрочку. Так вот, для тех, у кого куплены пакеты франшизы в рассрочку, хотелось бы сообщить о том, что пока рассрочка не будет погашена полностью. Отражения в ваших кабинетах по долям не будет. Как только рассрочка будет погашена, все доли в вашем кабинете появятся. Поэтому те, кто переживает, что не видят вообще никаких долей у себя в кабинете, зачастую это нормально, потому что пакет куплен в рассрочку, и поэтому долей пока не видят, пока рассрочка не погашена. Подарочные доли еще пока не начислялись. Поэтому такое возможно. Так, ну и вопросы от водителей зачастую к нам приходят по поводу завышенной цены поездки и заниженной цены поездки. Заниженной тоже вот Сочи звонит и возмущается, что это вообще невозможно, это заниженная цена поездки, они гораздо по более высоким ценам. Возит. Хотелось бы уточнить, что у нас нет как таковой фиксированной цены, у нас есть рекомендованная цена, поэтому она не может быть завышенной или заниженная. Вы договариваете, водители договариваются с пассажирами, есть такая возможность, есть номера телефонов, поэтому в принципе этот вопрос тоже снимается у нас сразу в онлайн режиме, если для кого еще этот вопрос остался, то можете передать им эту информацию, ну или бы сейчас они ее услышали. Вот также хотели отметить, что мы уже начинаем замечать, что есть какие-то регионы, которые по партнерской сети задают больше вопросов, есть такие регионы, которые практически не звонят, а значит, работа партнеров там ведется, видимо, более корректно. Вот мы знаем, что, например, в Питере идет достаточно большое развитие, так же, как и в Сахалине, но, например, оттуда нам звонки не поступают, то есть настолько там все, видимо, вопросы закрывают лидеры партнерской сети, за что им тоже большое спасибо. Так, вопросы, которые мне передали еще с прошлого вебинара, ну, в основном это все те, которые я и озвучила, да, которые у нас были самые популярные, но, например, меня вот заинтересовал один такой вопрос, плохо работает служба поддержки, Шесть недель назад еще обращалась, вот до сих пор жду ответа. Ну, как минимум странно, да, потому что мы работаем всего две недели. Но я почему все-таки остановилась на именно этом вопросе, хотелось осветить, да, что очень многие звонят и все время преувеличивают значение вообще той или иной проблемы. Вот, то есть заранее преувеличивать, зачем это делать, не знаю, потому что мы в любом случае к каждому вопросу относимся с пониманием и решаем его. Просто, например, да, звонят с вопросом или пишут на почту, обязательно со статусом критично открываем, оказывается, что это не начислено там, 10 рублей, и этот вопрос нужно критично решить. Вот, мы решаем этот вопрос, для этого порой нужно в том числе оторвать даже программистов или тех людей, которые, у которых есть доступ к личному кабинету, для того, чтобы выяснить, что оказывается они сначала регистрировали человека у себя в личном кабинете и только потом уже скачивали приложение. То есть 10 рублей начислены именно по этой причине. То есть, ну, по большому счету такую проблему можно было решить и в обычном режиме, не отрывая людей от производства. Вот, Но, возвращаясь к этому вопросу, все-таки думаю, что, может быть, человек имел в виду не нашу э, именно горячую линию, а то, что он, может быть, присылал письмо в техническую службу поддержки и ему не ответили в течение шести недель, все-таки хочу ответить на этот вопрос, что вы можете всегда позвонить нам, сказать э, номер своей заявки, и мы увеличим статус, и, скорее всего, ваш вопрос будет рассмотрен именно в этот же день. Поэтому... Есть такая возможность, пожалуйста, обращайтесь. На сегодня это, наверное, все. В конце своего доклада хотела бы с радостью отметить, что ошибок по самому приложению на этой неделе выявлено не было. Несмотря на то, что поступали заявки все-таки с жалобами или с ошибками того или иного рода, мы выясняли с каждым в отдельности и всегда приходили к одному и тому же выводу, что это вопрос частного характера. Всем спасибо большое, вам хорошего настроения, позитивного настроя, оптимистичного настроя. Передаю слово ведущему. Благодарю, Екатерина, за выступление, за позитивный рабочий настрой. Итак, уважаемые партнеры, прежде чем попрощаться, хочу назвать сотрудников компании, которые помимо выступавших принимали участие в подготовке и проведении этого вебинара. Это Елизавета Сокол, Магнитогоск, Игорь Вороничев, Людинова, Евгений Княжев, Мурманск, Екатерина Крупкина, Казань, Артур Семешка, Калининград и я, Тимур Чукмарев. Спасибо всем за активную обратную связь. Желаю всем нам активной и результативной недели. С вами были новости Таксфон, город Москва. До встречи в следующий вторник.